С вами Кейт Сет, и это вызов принят. Первый челлендж на сегодня. Меня попросили смешать кетчуп, майонез в тарелки и все это съесть без помощи рук. Я не знаю, как я это буду делать. А, готовить с руками. А есть без рук? Ладно. Ух, так возьмем майонез. Сейчас э, я буду это все есть, но маленькая предыстория. Если мне вдруг сплохеет, э, прошу выключить камеру. Я не люблю, когда на меня смотрят, когда я это... Итак, делать. Mm. Ням -ням. М -м -м. Мне это все съесть надо. Когда так не делайте. Ну да ладно. Съели. заключается в том, это будет более приятней. Мне надо будет намазать губы медом. Салкаешка зажралась. <соспит> а, Я не могу на него смотреть. Почему, почему наш мед выглядит не так, как у Винни пуха? Винни пуха, он такой желтый. Он сам золотой. Пчел, делайте вкуснее мед. Ладно, посмотри на меня. Сейчас мне будет приятнее делать самое последнее. Но самое неприятное из всего... Из всего... Из всего... Вызов... Вызова. Это... Как бы сказать, это... Я нарезала их на дольки. И вы будете смотреть, как я буду жрать. Я вас подниму повыше, чтобы вы видели, как я буду жрать. <смит> Ах, а я не могу на них нырять. Так что, <смит> подождите, дайте мне настроиться. Немножко посидеть. Что это? Так, ладно. Я беру первую дольку. ないよ Люди, не делайте так. Бог, что у меня нет аллергии на цитрусовые, хотя после такого, по-моему, она проснется. Остался последний, последний кусочек. Ой, начнем мне будет, не очень спокойная. Не серьезно, это просто вообще будет. Так ладно. Это все. Теперь мне меня это неприятное чувство. Здесь лимончик. Медика. Фу, у меня же лимон у меня. Теперь я чай без лимона пью. Лимон уже там. Сейчас немножко приду к себе. Пока что всего несколько секунд. Ладно, люди. Все. Теперь. Всё, я готова. Что? А, ладно. Так о чем-то я. Ну, сегодня что закончен. И все, кто поржал сегодня до мной, это. Мяу. Спасибо. Спасибо большое вам, люди. Ладно.